Достаточно часто нам задают вопросы об индексации смет, составленных по базе ФР 2001. Все рассмотренные выше примеры точно такие же, как и для работы с базой ФР. Остается только разобраться, какие индексы следует применять. Для работы с базой ФР 2001 публикуются ежеквартальные индексы. Выходит соответствующее письмо с приложениями. Как правило, это единый индекс СМР для конкретной территории по видам строительства. Это письмо всегда можно скачать с сайта FCCS и найти нужный индекс. Организация FAO FCCS выпускает построчные индексы для работы с базой ФР-2001 для различных территорий. Этот справочник индексов ежеквартально формируется в электронном виде и для 0 он загружается и хранится в разделе «Справочники индексов». В технической части справочника публикуются коэффициенты приведения текущей сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации. Для расчета неучтенных материалов формируется справочник текущих цен. Вот пример сметы, рассчитанный по базе ФР-2001-МС методом построчной индексации. В концевике сметы применены коэффициенты пересчета по Санкт-Петербургу.